Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые партнеры, всем здравствуйте. Очень рада вас приветствовать на нашем онлайн-семинаре, который будет посвящен технике по оздоровлению и улучшению работы состояния почек. Для начала хочется сказать, что э, в Инстаграме очень часто мы наблюдаем обратную связь от наших партнеров. И когда у нас была прямая трансляция, обучающая по э, технике оздоровления состояния почек, Многие партнеры написали, что они не успели посмотреть, к сожалению, данный эфир, так как была работа, были другие дела, и просили продублировать, еще раз повторить данный онлайн-семинар, дать дополнительную информацию по этому поводу. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть коллеги, знакомые друзья, партнеры, которые хотели узнать данную информацию, но не было возможности, и которые еще не знают, что наш онлайн семинар начинается, поскорее позвоните им, напишите, сообщите, чтобы они присоединялись к нам. Сегодня мы с вами будем главным образом разбирать технику проработки области почек. Для чего необходимо вообще в принципе заботиться о состоянии почек? Почки в традиционной китайской медицине относятся к такому природному элементу, как вода. Они являются главным органом, поддерживающим и регулирующим обмен жидкостей тела и воды во всем организме. В трактате Желтого императора о внутреннем сказано, что почки являются основой жизнедеятельности человека. Если в них содержится достаточная энергия цы-почек, то человек может прожить невероятно долгую жизнь. Если в человеке имеется недостаточная цы-почек, то жизнь человека может начать стремительно клониться к своему закату. Поэтому поддержание энергии цепочек имеет невероятно важное значение для продления жизни и качественного состояния здоровья. Мы хороша, а хороша, а если же почки находятся в плохом состоянии, не до конца здоровые, что это может в дальнейшем провоцировать? Если же почки здоровые, в хорошем состоянии, то это способствует укреплению противостояния болезням. Также это придает энергичности телу, устраняет усталость и помимо этого способствует хорошему качеству сна и улучшению состояния кожи. А также это способствует укреплению общего состояния и нормализации сна Если же не ухаживать за здоровьем почек, то в дальнейшем это может привести к недостаточности ци и будет часто возникать состояние усталости. Также утомление, состояние перемежающейся лихорадки, которая мешает погрузиться в сон. Возникновение беспокойства на душе, частое мочеиспускание, плохое состояние испражнений. Если говорить о более серьезных последствиях уменьшения работы состояния почек, это ведет уже к выпадению волос, к шумам в ушах и потемнению цвета кожи лица. Поэтому в дальнейшем более серьезные состояния уже оказывают тяжелые и опасные воздействия для жизни. Поэтому сейчас я с большой радостью хотела бы вам продемонстрировать технику по улучшению состояния работы почек. А, почки находятся в области поясниц. Также там располагается и рефлекторная зона почек. Uh, многие люди часто жалуются что uh, у них возникают состояние боли в пояснице такие ноющие раздражающие состояния это также взаимосвязано со снижением состояния работы почек для начала проработки обязательно, конечно же, мы должны использовать энергетический бальзам 5 капель и массажный гель. То есть мы должны его обязательно перемешать вместе. Все вы прекрасно знаете, что биоэнергомассажер главным образом воздействует на энергетические каналы, на меридианы. Также помимо этого воздействия оказывается на точке. Поэтому обязательно для того, чтобы воздействие было качественным, дополнительно используется энергетический бальзам, который дает, тройную, так скажем, трой, тройной эффект. Все вы также прекрасно слышали о том, что традиционные китайские методы, такие как иглуокалывание, баночный массаж, гуаша, моксотерапия, также нуждаются в дополнительных средствах использования. Однако данные техники, данные процедуры традиционной китайской медицины бывают не такими, так скажем. Не такими простыми в исполнении, также они бывают немножечко болючими. Те, кто пробовали, знают. Поэтому данную процедуру должен выполнять большой мастер. Ну а сейчас я хочу вам продемонстрировать возможности биэнергомассажера, который при своем воздействии не оказывает болевых ощущений, не оказывает состоянии раздражения, не оказывает ухудшения состояния клеточной массы. Поэтому сейчас, пожалуйста, внимательно смотрите и учитесь. Uh, с uh, энергетическим бальзамом массажным гелем мы сейчас используем биоэнергомассажер uh, третьего поколения. Сам энергетический бальзам является сочетанием древнейших знаний традиционной китайской медицины и современных технологий, что дает ему возможность очень быстро проникать в тело, глубоко проникая в слои кожи и воздействовать изнутри. Может очень быстро способствовать уменьшению проявления боли, раздражений и состояния аллергических реакций на коже. Почему такой чудесный эффект оказывает энергетический бальзам? Так как в рецептуру входят экстракты традиционных китайских трав, которые в древности использовались для улучшения состояния здоровья. Многие также говорят о том, что после использования биоэнергомассажера через 30 минут происходит состояние улучшения. Например, это в области костных суставов и часто спрашивают, задают вопрос, почему это, как это все действует, как это происходит. 就因为我们的经络通结合了我们中医的一个精髓有针灸通筋活络的效果再配上我们的能量王外部给药的一个功效能快速的让顾客能达到一个缓解疼痛的效果 Потому что сам биэнергомассажер совместно с воздействием энергетического бальзама не только оказывает воздействие на энергетические каналы меридианы, но также укрепляет костную мышечную ткань. При этом воздействие оказывается в очень безопасном режиме, что в дальнейшем уже приводит к облегчению состояния боли и улучшению самого сустава. Также в состав энергетического бальзама входит Расвератрол, который усиливает активность белка долголетия и повышает уровень энергии в клетках. Вообще противовоспалительные действия энергетического бальзама превосходят действия аспирина в 60 раз. Также в состав... В состав энергетического бальзама входят древние рецепты народности мяу, то есть традиционные компоненты э, китайской медицины. Это способствует открытию проходимости меридианов, улучшению налаживанию энергии ци и крови в организме. 啊, вы мож, могли видеть, 啊, в начале 啊, данной техники 啊, я сейчас установила руки на область поясницы и 啊, прорабатывала несколько очень важных для 啊, здоровья состояния почек, 啊, несколько биологически активных точек. <на> да, мен, uh, это точки, которые многим из вас наверняка знакомы. Это мин-мен, uh, точки яо-ен и точки баляо. Для чего необходимо фиксированно воздействовать на данные точки? К примеру, точки Минмен. Основная функция проработы данных точек направлена на защиту почек. А также на, защиту, на восполнение энергии цепочек и раскрытие биологически активных возможностей. Также эти точки способствуют улучшению при возникновении боли и uh осложнений в области поясницы. Также точки боляо прорабатываются для того, чтобы многие из вас могли прочувствовать, как данное воздействие оказывает улучшение настояния здоровья. Например, точки боляо способствуют улучшению состояния воспроизводительной половой системы, мочеполо... мочевыделительной системы при гинекологических заболеваниях и при урологических заболеваниях. А, далее обратите внимание, что мы делаем следующее действие, которое направлено на расслабление поясничной области, на увеличение теплоты в области талии и ускорение кровообращения. Мы сейчас также способствуем поднятию энергии ци крови в данной области. мы будем делать ци и крови в данной области. Далее, следующим действием мы большими пальцами рук а, выполняем такие S-образные движения, массируя позвоночный столб. То есть здесь мы прорабатываем точки дзя-дзи. Точки Цзя располагаются с каждой стороны каждого грудного и поясничного позвонков. То есть можете себе представить, что их количество очень приличное на нашем позвоночном столбе. Также проработка данных точек стимулирует увеличение янской энергии ци, налаживает циркуляцию ци и крови, улучшает позвоночник при сколиозе и межпозвонковых грыжах. Вы можете наблюдать сейчас через экран, что после активной проработки данной области, после уже нескольких повторений, появляется вот такое небольшое покраснение. Это также очень хороший признак, потому что а, это свидетельствует о проникновении уже энергетического бальзама внутрь кожных слоев и а, воздействие на данную область. То есть мы согреваем область талия и улучшаем сейчас кровообращение в данной области. Ну а сейчас следующим шагом мы выполняем проработку позвоночного столба. То есть одна рука у нас начинает движение от области крестца, вторая от области точек болял. Все вы знаете, что позвоночник это скелет центральной оси человеческого тела в основном который поддерживает тело и защищает внутренние органы от повреждений. 所以说, Поэтому а, проработка позвоночного столба способствует регулированию ци и крови, также налаживанию проходимости меридианов и укреплению позвоночника. <говорить> если же у кого-то из ваших коллег друзей возникают проблемы в данной области часто побаливает поясница образуются ноющие такие состояния можно дополнительно еще раз использовать энергетический бальзам и сделать данное действие чуть в большем количестве раз Далее, дорогие друзья, следующим шагом мы выполняем проработку меридиана мочевого пузыря с двух сторон от позвоночного столба. То есть здесь воздействие на меридиан мочевого пузыря является важным э, оказанием помощи для детоксикации человеческого организма. 呃, всем вам также 呃, многим из вас 啊, известно, что меридиан мочевого пузыря сам по себе является самым большим 呃, каналом детоксикации человеческого организма. мы, и, также проработка меридиана мочевого пузыря способствует улучшению при состояниях, при расстройствах мочевыделительной системы, при, воспроизводительной, при работе воспроизводительной половой системы. 啊, ну что ж, дорогие друзья, следующим действием, следующим шагом мы выполняем проработку рефлекторной зоны почек. 啊, обратите внимание, что сейчас двумя руками, 呃, выполняя данные действия, я воздействую на зону рефлекторную именно почек. Да, также данное действие способствует разрешению различных болезненных ситуаций с почками, такими как почечные камни, воспаление почек и проблемы мочевыделительной системы. Сам биоэнергомассажер имеет очень большое разнообразное количество функций, поэтому в инстаграме мы еженедельно проводим онлайн Семинары, на которых показываем возможности данного биэнергомассажера и показываем а, техники, которые также вы можете использовать в дальнейшем. Конечно же, для того, чтобы достичь эффекта, необходимо полное и правильное осознание, понимание данных техник. Потому что если вы будете правильно использовать биэнергомассажер, конечно же, эффект будет наступать. Если же использовать неправильно его, то, конечно же, это может не приводить к желаемым результатам. При неправильном использовании биоэнергомассажера он может э помочь по уменьшению состояния боли и наступлению такого состояния комфортности. Однако это не свидетельствует о том, что будет устраняться сама проблема, сам корень данных заболеваний. Поэтому необходимо владеть данными техниками в полной мере. Однако, если вы все делаете правильно, используя биоэнергомассажер совместно с энергетическим бальзамом, результат будет приходить очень быстро, и это будет заменять даже 10 сеансов обычного массажа. 话呢，我们的经络通，如果你拥有我们的经络通的话呢，身体的某一个部位它都能进行有效的调理，包括我们的胸部乳腺增生，包括我们的肾部保养，包括我们的腿部塑形，都可以。 Поэтому, владея навыками по использованию биэнергомассажера, вы сможете оказывать абсолютно разное положительное оздоровительное воздействие на различные части тела человека. То есть при проработке будут улучшаться состояние и молочных желез, также состояние почек, также и регуляция состояния ног. 那很多人都在说呢老师每一次你的手法的话有没有教完呢每一次我们展示的手法都只有一部分所以大家要想学习的话呢可以关注我们的直播间我们三学院现在的话呢在线上进行手法培训 также часто партнеры спрашивают нас, ту технику, которую вы демонстрировали в Инстаграме, является ли она полной от начала до конца. Я еще раз вам повторю, что данные техники являются только одной частью полной самой техники. Поэтому, если у вас есть желание... В изучении их, то есть как правильно фиксировать руки, на какие точки воздействовать, с каким интервалом времени вы можете без проблем принять участие в наших последующих обучающих онлайн семинарах, где на все ваши вопросы будут даны ответы. Э, также не забывайте, что во время обучения э, сами лектора находятся с вами в прямой связи, поэтому все необходимые моменты, которые необходимо уточнить по данной технике, вы можете без труда также все их узнать. Ну а если вам уже не терпится принять участие, пожалуйста, вы можете обратиться в филиал. Для, для того чтобы зарегистрироваться на обучение и также получить информацию по тому что необходимо использовать на данном обучении что необходимо подготовить как проходит процесс обучения и так далее то есть вся полезная и необходимая информация будет вам также дана и 嗯, 嗯, 嗯. Вы также могли заметить, что в последнее время на наших онлайн семинарах мы постоянно используем биоэнергомассажер третьего поколения. Почему это происходит? Так как сам биоэнергомассажер третьего поколения отличается от биоэнергомассажера первого поколения большим количеством, большим, так скажем, разнообразием функциональности. В том числе данную функциональность добавляет новая ультразвуковая насадка. 把我们多种功能结合在一个机器当中把我们美容、养生都结合在一台仪器当中让大家可以拥有一台仪器不光能达到健康而且还可以达到美丽 Поэтому очень удобно, когда очень большое количество различных функций заключены а, в одном аппарате. То есть помимо оздоровительных а, техник, помимо оздоровительных функций, а, также здесь же заключены сразу и косметологические функции. Поэтому использование биоэнергомассажера третьего поколения дает не только здоровье, но и красоту, но и обогащение. Если же у гостей имеется э, заинтересованность в том, что из себя представляет данный аппарат, э, что он может дать э, в последующем, э, конечно же, здесь можно очень многое рассказать о нем и продемонстрировать наглядно. 接下来这个动作的话也是重点的去打我们腰部的穴位针对于我们有腰肌劳损所产生的腰部疼痛还有下肢发麻 Итак, следующее действие, которое вы можете наблюдать, это фиксированная проработка точек, располагающихся на области поясницы. Данная проработка а, позволяет уменьшить боли в области поясницы, состояние анемии и также устранить такие ноющие состояния в пояснице. Также это позволяет устранять состояния, которые связаны с межпозвоночными грыжами. Поэтому данное воздействие оказывает действительно очень большой эффект для здоровья. В нашем онлайн профиле каждый понедельник, среду и пятницу проводятся онлайн семинары. 好，那么到周三的时候呢，我们还是请了我们商学院的教育总监娄总来给大家讲解我们女性私密的一个保养，经期的保养。 Поэтому уже послезавтра, то есть в эту среду, многоуважаемый а, господин Лоу а, проведет также открытый онлайн-семинар на тему регуляции женского менструального цикла через энергетические каналы. Поэтому а, на данном онлайн-семинаре вы сможете услышать информацию, для чего необходимо а, оказывать а, заботу о данных а, состояниях Почему необходимо обращать внимание именно на состояние энергетических каналов, как оно связано с регуляцией женского менструального цикла, как это воздействует на состояние матки и так далее. Очень много полезной информации, которую, мы уверены, вы потом также сможете правильно использовать. Да. Также, дорогие друзья, обратите внимание, что при а, ноющих состояниях в тазобедренных суставов а, имеются действия, которые также направлены на их уменьшение. Это часто а, возникает как раз таки у людей, а, более возрастного uh, возраста, так скажем, uh, которые часто испытывают именно вот такие нующие боли в области тазобедренного сустава. Если же энергетические каналы находятся в состоянии проходимости в данной области, то при проработке будет ощущаться даже отдача в области стоп. Если же вы оказываете фиксированную проработку на область тазобедренного сустава, вы будете чувствовать, как происходят такие стимулирующие действия на сам сустав. Well spit. обязательно при проработке тазобедренного сустава не забывайте добавлять несколько капель энергетического бальзама то есть сначала растираете его на данную область а потом приступайте уже к самой проработке <ISAL> mm -hmm. Также не забывайте, что при фиксированной проработке вы должны регулировать интенсивность, она должна у вас подниматься, так как это оказывает воздействие на точки. Ну а следующим действием сейчас мы выполняем массажное расслабляющее действие состояния поясницы.